Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дэн Хай И сегодня мы будем играть в такую топовую игру, как Профессионал фишинг-симулятор Это игра очень интересна, особенно она интересна на компьютере Ну на компьютере, конечно, она у нее всех будет тянуть А на телефоне но ну, все всех, в принципе, на каждом телефоне должна тянуть И, в принципе, игра даже на телефоне очень крутая и здоровская Давайте сделаю обзорчик Я, если не ошибаюсь, когда-то уже даже Снимал, по-моему, эту игру и, возможно, делал какой-то обзорчик. Но я сделаю, если что, его повторно. Так, у нас есть турнирчики. Глобальные турнирчики, которые делаются там, сейчас приблизительно. Ну, как начинается, закончился и сделался новый турнир. Они довольно-таки крутые, потому что тут старт у вас, допустим, недорогой. Можно за золото, за два, за 150 серебра. И призовой фон прямо реально большой идет. Так, дальше у нас турниры еще один на один. Можно создать... Выигрывать других людей или вступить к другому человеку. Вот я смогу сюда вступить за 50 серебра и выиграть 100 серебра. Ну, если я выиграю. Так, дальше у нас идут рейтинги. Рейтинги это то, что ну, показывают на каком вы месте, какой у вас уровень, сколько очков рейтинга, пойму на рыб сколько вес рыбы сколько ну и вообще вот зависит от того что ну, где вы находитесь на каком месте это зависит от очков рейтинга такс дальше у нас идут ежедневные вот это реально очень круто зашел в игру посмотрел на что крупно рыбу допустим вот сюда кто то что что попался у нас на выполска. или на навозную что это именно получается. ну не это навозная да. Вот густера крупная попалась на выползку. Вот вы, вы зашли, посмотрели в игру, что сегодня на что крупное берет, и на эту наживку будете пробовать и ловить. То есть э, реально крутая вещь. Во многих играх это нету. Дальше идут у нас задания. Задания проходите, 5 заданий прошли, у вас появляется лицензия на другую локацию. То есть тут локаций реально очень и очень много. Так, с премиум... Э, Shop, то что можно купить за денежки Не советую покупать Потому что можно самому заработать Так что играть лучше интересно Когда сам, сам играет. Дальше у нас идут вот такие локации Открыта у нас пока что первая локация По тому уровню Который у нас есть Вот допустим у нас вот эта локация открылась Но ее еще нужно купить за серебро 2000 серебра она стоит Либо проходить задания, И у вас они будут открываться Пять заданий прошли, локация прошла, локация открылась. А когда по уровню, они видите, вот, вот это нажмем. Франция, 18, какой-то, 10 уровень, ребятки. 10 уровень будет у нас, я потом могу эту а, локацию буду купить за 4000 серебра. То есть по уровню они открываются, потом еще их надо будет покупать. На данный момент я их не могу купить, только могу за золото, необходимо видеть 10 уровень, могу только за золото купить сейчас. Или откры, ну, открываться они будут при помощи прохождения заданий. Ну, а у нас у нас открыто только полон, и все. То есть, тут -то вообще рыбы на самом деле много. Лещ есть, и жерех, плотва, окунь. Там есть еще вам густера, карась. Ну, то есть рыбы реально много. Тоже интересно ловить. И давайте. Пойдемте, поймаем пару рыбачек. В игре, конечно, присутствует, ребятки, очень много рекламы. Очень много рекламы присутствует в игре. Ее можно с помощью покупания ВИПа, по-моему, убрать. Ну, там есть такая штучка без рекламы и в этом духе. Но ну, реально очень много рекламы. Когда вот сюда на локацию на любую заходите, у вас будет реклама. VIP я, ну, не хочу покупать пока что, так что будем как-то мучиться с рекламой. Так, ну, у нас вот такая вот крутая локация, вот такая вот крутая удочка, графика. В принципе, очень, довольно хорошая. У меня на максималке все стоит. Потому что телефон нормально тянет Так что э, играем на максималке Здесь можно арендовать лодочку Лодочку можно навсегда арендовать за 99 золота Или за 2 э, серебра на там, насколько На один раз, по-моему, или что-то типа такого очень много видите всяких камней здесь Также здесь, как в русской рыбалке 4, нужно искать точки, на которых лучше всего какая рыба берется То есть есть такие точки, где окон берет, есть такие точки, где лещ берет, где-то еще что-то берет Нужно их искать и экспериментировать таким образом То есть если на лодке поехать, там увидеть коряк везде много То есть на спинник на лодке шикарно ловить с берега особо. Так, ну и давайте покажу вам магазинчик вот так вот выглядит наш магазинчик. Здесь удочка, катушка, леска, поплавок, крючок и наживка. Можно посмотреть, какие у нас, видите, есть еще вещи. У нас есть еще крючочек, из хлебушек, блесеник, ничего нет такого. Магазин. Здесь можно купить удочки. И они открываются тоже с уровня. Стоят довольно-таки дорого. Катушки также с уровня открываются. стоит тоже много. Лески более дешевые, не очень дорогие прям так. Тоже открываются все с уровня. Крючки... Также открываются с уровня, но они тут поменьше уровней. Тоже не совсем дорогие. поплавки, Ну, то же самое все идет у них. Наживка тоже самое. Наживка вся, кстати, по-разному стоит. То есть реально прям разная-разная стоимость наживки. Есть наживки, которые более дешевые. Есть наживки, которые прямо реально дорогие. Кстати, ручейника можно купить. Лечь очень хорошо на ручейника шел вчера, по крайней мере. Блесна можно купить, вот они. Все Показано, какие рыбы берут, но это частично. Конечно же, есть еще и другие рыбы какие-то берут. Так, нажимаем это, нажимаем профиль. Показывают, какую рыбу мы ловили, на сколько килограммов на какой локации и на какую наживку. Показано, какие у нас лицензии есть. У нас только полон есть. Какой у нас уровень. Сколько нам осталось опыта до следующего уровня. Какие у нас бонусы. У нас нету бонусов сейчас. Сколько тут еще очков рейтинга показано. Какие кубки есть. в в виду Ну и в принципе все. Можно ник там сменить. И давайте пару разочков закинем. Закидываем приблизительно на среднюю дистанцию наши удочки. У нас вот такой поплавочек и ждем поклевочку. Эх, не подсекли почему-то. Вроде вовремя дернул, но подсеклось. Вот себе подсеклось. У меня все снасти фиговые, могу вам так сказать. Катюшу хорошенького нету. Попалась у нас вот такая вот плотичка, Ее можно вот так вот шевелить. Вверх-вниз, вверх-вниз смотреть как она выглядит и можно продавать можно отпускать если вы будете отпускать вам будут давать опыт если вы будете продавать вам только частично опыт дают получается полсум если вы отпустите вам в два раза больше дают ну то есть можно и продавать все рыбу вам все равно уровень будет идти но гораздо медленнее серебро кстати здесь реально добыть очень трудно Золото, так что, по-моему, вообще невозможно никак не добыть. Только если э, крутить рулетку на каждый день. Каждый день вы заходите, и у вас появляется рулетка. Там можно выбить серебро. а Ой, серебро. Там можно выбить золото, по-моему, если не ошибаюсь. А вот серебро реально добыть очень трудно. Очень-очень трудно. А рыба очень дешевая Можно на турнирчиках на всяких добывать. А так очень трудно. Ну и что не подсекается? А, вот, подсеклось. Так, есть первая рыба, кстати, более хорошая, могу так сказать. Очень даже хорошенькая. Вот ну, смотрите, как у нас удочка изгибается, катушечка скрипит. Кто это такой? Лечь, наверное. А, нет, ребятки, это для нас первая рыба, кстати. Усачи я еще не ловил здесь, на этом водоеме. Я думал, тут вообще такого нету. Она, оказывается, и есть, ребятки, видите, усачек клюнул. На кило 950, и опыта, в принципе, прилично так приносит. На горох ребятки клю на горошек ну в принципе ребятки на этом все будем потом играть более лучше будем искать точки какой-то определенной рыбы а в данный момент просто снял такую небольшой такой видеоролик чтобы показать что за игра обзорчик небольшой сделать и следующие серии будут гораздо интереснее мы будем больше ловить будем искать какие-то точки будем проходить задания и будем, наверное, может быть, даже снимать когда-то видеоролики по фарму, какая рыба большая фарма. Ну, то есть, ребятки, будет интересно. Подписывайтесь, если вам понравился видеоролик. Всем пока-пока.